Вот это все, что я наснимал за эту неделю. Ну, Сиза пошел. Молодец, красавица. Ну... Вроде прохладно, и тяжело что-то идут. А? Оторвал, оторвал, прошло гулять. Оторвал. Давай лететь надо. Ох, уже начал куркаться, молодой. Рановато. Рановато, рановато. Прошлогодня. Тяжелая. Ну, молодой. Вот Опа, за да что ты молодец такой, а? Начал уже все. Начал уже. С подтягом уже. Совсем молодой. Хорошо. Ранняя игра. И... Ух. Хорошо. разговор а то улетает по на хорошо на хорошо уже берет но он месяц голубят вообще пищат уже не пищат уже хрипят Отлично. О, прошлогодний банкир. Вот ну, молодцы, о, молодых как потянули. Все, как раз сейчас вот еще молодые подойдут. Хорошо, белоголовый сиреневый. Ой, напугался что-то, пошел куда-то в сторону. Поблодит. Посмотрим. Напугался, ушел в сторону. Домой иди. Первый раз такую высоту набрал. Первый раз высоту такой набрал. Ну, посмотрим, голова есть, нет. Да, совсем крыша съехала у пацана. Ну, ладно. Если головы нет, он мне нужен. А если голова есть, то придет. Молодец. Перепуганный молец. Ты еще сокола не видишь. Нашел, нашел своих. Ну, за начал вставать. Опа, смотри, как хорошо столбусы повыкаться. Все уже. Сейчас все пойдет, скоро зачистит. Сейчас совсем ребенок. Да. Ну, садись. Садись, садись. То я совсем вам уже перекрыл кислород. Садитесь, садитесь. Жучок опять в космосе. Если не покроется, для него это трагедия. Вот он Сиза, Вот, царь перебирает. Как часто перебирает и крыльями, и ногами. Одновременно. Молодец. расовела. Ну давай. Шаворонок попер. Ноги я ему Интересно. Так, ног по-другому, совсем. Ну, сейчас вот. пришел. Я думал, он смерти храбрых пал. Сапсан сверху пошел за ним. Но зачем тебе покрываться обязательно, а? Что тебе там надо, а? Вот обязательно надо ему скрыться из вида, нервы потрепать мои. тебя не съест конечно яшка ему это все равно герой ты или кто Свежил, посмотрим, как ты с гребле будешь идти. Гребля будет державного у тебя вверху. От сапсана уходить. Но гребля будет. Гребля будет. Это железно. Молодец. Ну а сегодня какая погода какая. А? Не слышно ни птичек, не видно никого. Стиль полнейший. А вон они мои появились. Вы поняли, видать, что вверху прохладно. Парят вверху. Красавцы. О, Встают. Ха -ха, красиво. Молодцы, бусы, прошлогодний, сизы, и сизы тоже, Фу, как отсюда не видно, так молодой выпадает, а идут. Позднее, позднее уже даст бусой фору, точно даст недельку, вторую уже даст фору бусой. Садитесь, покажите мне. Ну-ка, сиреневая, покажи, как ты тут фору всем дашь. Зацепит вот он. Жабана, попер. Это сизая, прошлогодняя. Выдал. Молодец. Вот это выдал. Молодец. Хорошего у него Молодец. Молодец. Поехали, что ли? Давай-давай-давай-давай. О, как пошел. Молодежь быстро за месяц начала отрываться. Но поехали. Боже, стрижи пришли, ласточки стрижи. Сейчас начнут чистить, а там не погуляют. пошел отрыв. Сейчас на игре оторвется и в точку. Боссы. Ну молодцы молодые. Идут с охоткой уже. уже понимает, что у Но меня радует красавчик подошли уже смотрю уже многие стали добирать игру хорошую И эти молодые зачистили уже хорошо вот так ошауронок покер Красавец, молодец, хороший метражок сделал. Ну, еще раз, молодец, красавец. Давайте. Но ну, молодежь выпадает. Та-та-та, лопатит. Посмотрим. О. Молодые выпали. Но давай. Силы. Жавора нападешь. О, молодцы прям сегодня. Давай, давай, давай, давай, давай. Молодой белоголовый. Бусы попер. Ух, какой боже ворона, как попер. Все уже. Бусы им фору дает. Молодец. О, турбовый попер. Вот погода позволяет как, а? Слов нету. Это с яйцом уже натоптали. А, успели. Но прошлогодние остались. Ну, давайте, садитесь уже. Посадочную игру давайте сделайте мне. Турбовый зацепил. Сейчас выпрямится. Молодежь выпала. Еще одна. Ну, красавцы. Оп, молодой красавец, все уже обозначил столбик. Молодец, та-та-та, красавчик. Ну? Садитесь, садитесь, красавцы. Давай, турбога, покажи мне. Жду, когда у тебя мы вырастут. Голубкой. Сиреневый. Прошлогодний позднячок. Ну-ка где у меня тут? А это жаворонок. Да тут они уже все жаворонки становятся. Потёр. О, молодцы прям сегодня. Давай, давай, давай, давай, давай. Молодой белоголовый, Босы попшь. Ух, какой стоп. О, жаворона, как попшь. Все уже. Бусы фору дает. Турбовый папер. Вот погода позволяет как. А? Молодцы. Сегодня красиво. Слов нету.